привет хочу начать свое видео с таких прекрасных цветочков как каода. моя любимая не могу ее не пропустить мимо я ее очень люблю и поэтому решила показать вам еще в этом видео потому что если она сбросит цветочки я не смогу ней налюбоваться просто посмотрите какая прелестное растение это восковой цветочек он очень-очень плотный на ощупь. Намного плотнее, чем стандартный фаленопсис. Язычок чисто беленький. С другой стороны зеленоватый. Это сортовая каодочка мультифлора. Они очень любят цвести. Это ее первое домашнее цветение. Я ее брала совсем малюсенькой. И она не хотела цвести, еще вот повреждение на листочке было. Ну, в общем, отошла и отблагодарила меня своим цветением. А сейчас я вам покажу второй цветок, какой у меня расцвел. Посмотрите, какой прекрасный. Желтый цветок. Он по размеру как кода Даже похож, смотрите, чем-то фантастическим. Видите? Тоже белый язычок, как у каоды. И форма цветочков тоже похожа. Но немного этот желтый цветок похож на бабочку. Какие-то защипчики начали появляться. Может быть, это будет и бабочка. Я очень рада. Я купила этот цветочек как реанимашка. Умирашка, я вам скажу. Потому что... Вообще в нем ничего практически не было, корешочка здесь было мало. Это она у меня нарастила корни. Она у меня целый год не росла, не цвела, а потом резко как-то опустила в рост. Посмотрите, сколько корней она нарастила очень много. И вот молодой стволик вот этот листик нарастила, этот и этот три листика. Серединки пока не видно. Я рада этому очень. Это мне помог препарат HB101. Я ним всегда пользуюсь, всем рассказываю. Это орхидейка, название которое я не знаю, но хотела бы узнать. Если кто сможет мне подсказать, пожалуйста, подскажите. И напишите в комментариях. Она очень-очень замечательно. Тоже очень плотная, восковая. Можно любоваться постоянно. Она мне выпустила 4 бутончика. Два из них распустились. Два цветоносика пустила она. Цветунья. Мультифлоры это вообще цветунья. Замечательные растения. А теперь приступим к основному, что я хотела вам сегодня рассказать. Я уберу их пока в сторону, чтобы они мне не мешали в стороночку, так отодвину. И расскажу вам про эту орхидейку. Это орхидейка. Как вы знаете, что я люблю покупать убитые орхидейки и приводить их в состояние жизненное. Посмотрите, эта орхидейка меня все-таки дождалась в магазине. Когда я вынула ее из горшочка... Ну, она была в горшочке, ничего не было видно, что там, какая корневая система. Только вот эти листики были обрезаны. И был цветоносик, вот сухой. И на этом сухом цветоносе был такой цветок крупный. Наподобие биглипа, но не биглип. Вот такой размер биглипа, крупный-крупный. Цвет вот такой темный. и похож на каменную розу вот такого темного цвета и как каменная роза как я мог не взять такой цветок даже в таком состоянии а взяла я его из-за того что увидела здесь маленький росточек Сейчас зафиксирую пыльные листики ну, ничего это все уберется помоется ничего страшного когда я вынула эту орхидейку из горшка, я как увидела эту корневую и пришла в ужас. Посмотрите, какой стволик сухой. Но он не черный, он просто сухой. Его можно было бы обрезать и выбросить. Но я увидела здесь один зеленый корешочек. Как я могу выбросить этот корешочек, который питает все растение? Я возьму. Что я сделала? Я взяла в горшочек двойной, налила немножечко воды, капнула препарата HB-101. И он простоял, у меня эта орхидейка, неделю. И посмотрите, почки, корешки, скорее всего, начали просыпаться. Вот этот был не такой. Потом где-то с этой стороны я видела. Вот, видите? В общем, не зря я ее купила. Будем с ней бороться, спасать и следить за ее состоянием. Если кому интересно, оставайтесь со мной и будете следить вместе со мной. А сейчас я обработала перекисью водорода щипчики и хочу удалить эти гнилые корешочки. Потому что они все равно никакого смысла нет их держать. Они питание орхидейки не приносят. Сейчас обрежем ей. Не нужно. Посмотрите, виломена нет никакого. И они безжизненные. Вот. Желтые. Гнилые. И чернота пошла это я считаю что нужно все обрезать оставить только тот корешочек который я заметила зелененький вот здесь тоже вот веломен нужно снять Я вам показываю все на камеру, чтобы было видно. Медленно. Вот этот кончик, вот он перегнут в этом месте. И я его срежу. А дальше идет плотный корешочек. Ну как, он не очень хороший, но хотя бы немножко даст какой-то силы для для моей орхидейки. Вот, смотрите, проснулась почечка. По-моему, мне кажется, что это будет цветонос. Вот, видите? Ну, цветонос. и как бы рановато цвести. Какую еще срежем? Вот эту тоже срежу, наверное. Или просто удалить. Ту нижнюю срежу. О. И при самом стволике. Насильно перемокла. Так свежу Этот снимем. Он сухой, абсолютно аж желтый, аж как деревяшка. Никакого цвета нет. И в таком состоянии осталась у меня моя орхидейка я ее помещу опять в препарат hb101 пускай она еще какое-то время побудет в этом препарате а зачем я хочу посадить ее в экспериментальное либо в керамзит либо в перлит. Но это будет завтра. Так как сегодня я сначала ее обработаю. Посмотрите, какое количество корней я срезала. Но они все гнилые. Вот этот был хороший в конце. Но он начал расти аж с конца. А здесь очень много черной гнили. я решила его удалить. Может я неправильно сделала? Напишите мне. Может, я ошиблась, но я решила так. Теперь я беру препарат. Он защищает э, растения от всех вредителей. Это очень хороший препарат. Мне очень нравится. Два раза в недельку обрабатываем э, орхидею. И защита растений будет хороша. Так как эту орхидею я купила... В таком состоянии я ее просто обработаю вот так все обшикаю и оставлю в этом препарате hb101 до утра а завтра она подсохнет и я произведу посадочку также у меня есть еще две вот еще одна реанимашка это мультифлора. Она у меня в прошлый раз цвела. Вот такая она красавица была. Чисто такая чернильная и такие четкие полосочки. Может кто видел мое видео? И я показывала вам. Также я ее поставила в препарат HB-101 кончиками корней. И ее нужно обработать от вредителя даже корневую систему я обрабатываю листики полностью и еще я ей сделаю такое одно сделаю применение такое вот я ножнички обработала и смотрите Нужно ей обрезать цветонос. В каком месте ей нужно обрезать цветонос? Если я оставлю цветонос, вот он начал, продолжает расти. Но в конце будет мало цветочков. Смотрим, здесь был цветочек, больше не будет, не будет, не будет. Ищем живую почку. Вот, она даже проснулась. И на несколько сантиметров выше я обрежу эту цветонос и посмотрим чем закончится мой эксперимент обрабатывать ничем я сверху не буду оставляю эту орхидейку обработанную препаратом миледи Оставляю ее также в водичке немножечко и в раствор HB-101 одна капелька. Вот эти две орхидейки. Завтра будем готовы к посадке. У нее тоже на листиках. Вот видно какой-то вредитель повредил. Ну, немного надо подстраховаться, чтобы орхидейка дальше не болела. Лучше подстраховаться и ничего такого у нее чтобы не было этот препарат проверенный на нескольких орхидеях Ни один сезон я ним пользуюсь можно любые цветы вот оно вот такие вредители посмотрите сейчас настрим вот читаем трипсы клопы белокрылка щитовка обрабатывать вот килькис обработки два две обработки в неделю и все. И ваше растение защищено. А здесь я приготовила вот агроперлит. Это для завтрашней посадки моих орхидей. Одну я посажу в керамзит, а вторую в агроперлит. Какую во что я посажу, решу завтра. Вместе с вами будем делать посадку. А сегодня они должны просохнуть от этого препарата и впитаться на должен еще у меня здесь тоже наращивают корешочки две маленькие линимашечки я вам про них завтра тоже все расскажу сейчас закончу своем видео такими красивыми орхидейками как бегли белый бегли вот такой замечательный цвет у него и Чармер, вот такой уголочек у меня здесь. Всем удачи, всем пока, до завтра, хороших вам цветов и хорошего цветения.